Девушка, вы пиццу заказывали? Да, но мне платить нечем. И что делать будем? А давайте я вам грудь покажу. Ну давай. Нихрена себе, батоны, блин! Ну как? Ну нормальные такие. А платить ты чем будешь?